мои и подруги сейчас мы проходим тренинг по специальному массажу и переходим к массажу рук здесь масла намного не надо сразу размазываем по всей руке и соответственно помним наш главное наше главное правило зоны мы делим в обратном последовательности в сторону от сердца да а все движения идут в сторону сердца значит давайте растираем сразу так, плечи Такое, общее растирание это продольное да поперечное рука будет находиться у нас в нескольких положениях вот раз положение два положения три положения и четыре положения комнаты положения да так, растерли еще очень приятно, когда вот так вот растираем. Получается немножко лимфугольный туда, вверх. Если вам удобно, то можете вот еще вот так положить руку, да, чтобы промять трапецию, как следует. Растираем теперь, можно ну, тогда. да, растираем теперь э, переднюю дает вот отдельно прям ее средний длитовидный пучок и задний пучок длитовидной мышцы. Теперь отдельный прям разминаем передний пучок. Центр идем. По Периферия к центру. Средний пучок. Место их крепления вокремиального на отростка вот так как бы отодвигаем палеопарда. Кладим руку на свою руку и прорабатываем поток Здесь ухожили крепится. Вокруг каждой косточки так обходим. И по трапеции уходим вверх. скручивание скручиваем вот так вот как копивку делаем все запястье в одну и в другую сторону вместе с трапицей теперь скручиваем суставы в эту сторону в эту сторону в эту сторону в эту сторону в эту сторону в эту сторону. до предела докручиваем все суставы здесь здесь здесь до предплечья. А выше. Дальше, дальше тоже, да? Вот продолжаешь. А, при этом рука стоит на косте? Да. На кисти? На кисти. Также можно климфу посливать. поднимаем руку вверх. Держим палец вот тут. Это тоже пунктурная точка, где мизинец. И э, место крепления задняя пучка дретовидной мышцы. Чтобы поставил. У меня пальчики короткие, я вот. с этим видно так. Ну как ты меня руками будешь держать? Ну вот я не знаю, а все таки все, я думаю рука там где-то светится. А эта рука как раз пучки прорабатывает. Это нерв тянется вот так вот. А от большого пальца вот сюда впереди Значит, вот прям пучок прорабатываем задний и круглые мышцы тоже можно на фаске проработать. Теперь второй палец нажимаем, средний пучок прожабатываем. можно поднять. Указательного пальца прожимаем вот эту точку и передний пучок теперь прожабатываем. Место крепления пучка. Ну а вы, ребята, что теряете? Ставьте лайки, напишите комментарии. И не забудьте обязательно подписаться на этот канал. Академия интересного а практики. Раскладываем такой вот сюда. И начинаем с этой стороны тоже. Общее растирание поперечное. Продольная. В общем, технология примерно везде одна, с ногами, с руками, со всеми мышцами. То есть от растирания переходим к более глубоким трактам. Визуально делим руку пополам и внутреннюю часть прорабатываем. Поскольку запястье маленькое, можно его на отдельную зону не делить. Переходим к бицепсу. Внешнюю часть. Подсядьте немножко, да? И можно пританцовывать. Пританцовывая, вы, во-первых, расслабляется свой скелет, а во-вторых, снимается лишнее напряжение с руки, потому что вам помогают ноги. Видите, я покачиваюсь и плечами как бы докручиваю до конца. Один небольшой лайфхак. Когда массажисты работают постоянно в одной позе, да, то статическое напряжение хуже всего. Схватывают поясницу, и они сами страдают лимбаго, там всякими да, вот этими больными в пояснице, А когда мы занимаемся как упражнение, как будто мы упражняемся, да, тренируемся, то организм то все воспринимает по-другому, и он перестраивается. И э, никогда вы себе не заработаете с никаких там, поясничных грыж. Теперь вдоль. Берем мышцу, ну, тянем вот вдоль. В длину. И через локоток то же самое. переходим к ладоням подарить поближе, посмотреть там будет интересной техники а сухожилие растягиваем вот так вот а кулачком руки перпендикулярно распиливаем ладошку видно да теперь обоими кулачками растягиваем расширяем ладонь Некоторые ребята говорят, что никогда не делали массаж ладони, а это оказывается очень приятно. Распилили такой всю плоскости. И теперь ставим куриную лапку, это когда у нас все пальцы расходятся в сторону на расширение. Видите? Один палец на запястье, а все остальные как раз лапку помещаются в перепонке между всеми его пальчиками. Ну, так, в разные стороны. Далее все пальцы так вот смазали маслом, которое у нас осталось еще. да? И в двух плоскостях растираем палец вот так и вот так костяшками своих пальцев. Ну и сразу двумя руками, чтобы время не терять на каждый пальцев отдельно. Вы вот сначала в одной плоскости так жестко-жестко проработали. Это уже больше из тайской культуры, по вьетнамской? Ну да, откуда-то оттуда. И теперь поперек. Открываем ладонь теперь, вот таким образом, раз, угу. что -то он не обижался, в чтобы палец не обижался, да, надо его завершить. А то скажут, а что это там проработает и проработает. Получилось, да, единицы вместе. И вот эти вот места крепления пальцев, прям массируем. Тут тоже находится очень много контурных точек, да, всех сразу не будем изучать, да, а так просто понадобуем. По центру находится толстый кишечник. Вот если больно здесь, да, то сигнал того, что что-то с кишечником не так. Большие вот эти вот холмы, холм Марса, а это холм Венеры. Итак, размассировали. Запястье с той стороны помассировали. И при этом поворачиваем кисть вот в эту сторону. Кисть пока параллельно лучевой кости идет. И в эту сторону. Теперь кисть согнули и согнутую, также снадавленную вот, на точку. На точку над большим пальцем понятно. Вот согнуты вот туда развернули. Так, и в обратную сторону. Ну, сначала распад... сначала одна была вот так, угу. а теперь вот так. Согнута. Yeah. Сюда. Вот сюда. Но при этом давим на точку между да, пальцами, да? Да, и сюда тоже давим на эту точку. пальчики и растрясаем руку выдергиваем их как бы вот так вторая рука подлавливает успеет, успеет поймать нашу руку вот ну можно и сами пальцы вот так захватили вот таким крючком тремя пальцами и дергаем прямо теперь захватили тремя пальцами вот все три сустава вещи у меня и полусогнутые его пальцы туда-сюда. В сторону. прям. Можно, конечно, не каждый отдельный сустав, да? Выключить. например, дистальную фалангу. Захватили. Ну, так быстрее, так сразу все три. Теперь захватываем руки вот так, палец резинец наш снаружи. А там довернули туда, в ту сторону. То есть вот схватили вот так и довернули на вот эти косточки. Потом схватим вот так и довернем вот на эти косточки. Положили и встряхнули вот так, чтобы был упор на вот эти косточки. Потом, ну, и теперь отсюда. Вот а, смотрите, я сейчас сделал так, а дальше? Да, просто сначала делаем так, так, встряхаем, потом вот а. так. На э, сухожиле понажимали пальцы вовнутрь. Вот туда. Теперь э, большой палец согнули дистальную фалангу вот пер, перпендикулярно. За остальной палец держимся и удерживаем вертикально вверх. Так, масло возьмет да, да, масло. Ну, возьми тряпчику салфеточку на поможет чтобы тобой. здесь ну, да, руки в вот, этом вот, масле. Так, как мы сейчас берем? Чуть-чуть возьми. Ага. Перпендикулярно вот так вот. Раз. Угу. А той рукой ближе, к ближе, вот, чтобы пополам выдержать. И вот выдержки вверх. О, молодец. Яс. А -а -а. yes. Получилось. Ух, мастерство растет. С каждым часом, а вы что, теряетесь? Записывайтесь на наш тренинг. Теперь вот эту фалангу, да, вот так взяли вот как курок. И в три положения. На себе, чуть вовнутрь и чуть наружу. Чик -чик -чик. Очень. Как, как курок, То есть, соответственно, так. большим пальцем вот на вот этот сустав. Ага. А мизинцем ниже этого сустава. Вот чуть-чуть ниже. Вот видите, получается. Поставьте, пожалуйста, один нужно. раз. На себя, вовнутрь и наружу. Вот так, да, мизинцем, вот сюда. Ну, всеми пальцами, наверное, туда давить, через мизинец. Так, через мизинец. И куда, мизинцем, крещения на себя? Большим куда? Да, большим туда. Большим вдоль лучевой кости. А, все понял. Вот, сначала вдоль лучевой кости, uh -huh. а потом чуть вовнутрь, чуть наружу. Uh -huh. Теперь вот эту фаланку вот, тоже самое. Берем как вот, бы ниже, спускаемся, раз. Вот тут, uh -huh. Вдоль, вовнутрь. Так. На себя? Медиально-латерально, да. Угу. внутрь. Так. Нет. Вот так. так. Вот так. А, все. То есть ладонь идет на себя, большой палец ваш толкает угу. его палец под угу. себя. Так, сначала на себя. Угу. И последний. Ну, вдоль э, кости ничего, да? Угу. Потом медиально-латерально. Ну, так, а. немножко поменял. Чик-чик. Все, это очень быстро делается. Ну, да, потом, потом вот сюда, уменьшится. вот это сделал, вот сюда. Угу. Да, тоже. Раз, два, три. Все, угу. шички. Теперь его ладонь берем, угу. прожимаем так плотно. Все, да, сама и как вот плотно, прям взяли его ладонь и выкачиваем кровь вот так насосом, работает насосом. Эта рука остается прижатой, а эта рука всю его руку расплющивает. И медленно, медленно, и с наслаждением выкачиваем лимфу в подмышечную впадину. Вот прямо туда заворачиваем и вот туда уходим. Вот. Рука уже сама встала на место вот сюда. Нет, не, не заворачиваем. Водошел и она встала к Катим теперь запястье. Теперь кулаком. Вот сюда выдавливаем и переходим к завершающим процедурам. Повесили руку расслабленно и покачали вот так вот вовнутрь. Задали движение, оставили и теперь с плечом, то есть движение то же самое, все все шатается, все мягко, расслаблено, видите? Не включаем мой подходящий трек. Да, трек. Теперь по диагонали. Смотри, что плечи Не болели у человека, да? Подтянули руки вверх. Можно даже чуть-чуть приподняться, -чуть вот так чтобы голова висит внизу, голова висит, висит. Ага. Или можно даже упереться стопой и немножко вот на себя потянуть. Козловы и исключиться. Попробуй. Ну, а мы, собственно говоря, все закончили, вернули руку в исходное положение. Если вы не с нами, то много теряете. Если вы смотрите такое видео, то многое не получается, потому что нюансы всегда вскрываются здесь, на нашем тренинге. Пока-пока, друзья.